Ну, кто знает, тот знает, что это такое. Посмотрите, какая патинова. Подожди, это серебро или что? Да. Это серебро? Да. О, жить захочешь, не так раскорячишься. О, Александр Ай, какой Первый. рельеф, мама. Моя. 1812 год. В фундаменте сто пудов что-то интересное будет. То есть ты планируешь еще фундамент ребятам взрыть. О, какое витьеватое колечко. А мы сейчас ходим и вот на этих раскопах как Масонов дергай. массонские монеты. Бляха-великана. А если немножечко иначе повернуть и чуть по ниже ее. Так, что... А ребятки хотят, чтобы я потер. Ребятки за тебя замуж не выходили. Керамика ползет, конечно, удивительно. Алиса, я поцелую обещала. Др... Дрожащей рукой. 1810-й. Да, и это тоже 1810. Да. Что-то 10. Деся... И там вторая половинка у тебя. 10. Десятый. 10. Да? Десятый. что 10. Десятский О, О я же сказал. Хе -хе. учитесь. Учитесь, смотрите. Вот он. Вот он, красавец! Зрители наш тоже сигнали, кстати, как серебро. Танцем. 17 века получается сюда приехали приехал а, Да, Да, здесь же если монеты 112 значит здесь до этого вот кто-то живут получается так в общем вещаю ребята здесь мотоблоком в этом месте да сковырнули одну монетку случайным образом сейчас мы тоже здесь немножечко сковырнем да чтобы потом не выехать было и вот в общем-то какая-то табличка выскочила сразу с первого сигнала прям что-то я. И там вторая половинка у тебя, Десятый. да? Десятый. Десятый. Десятский. Десятский, о! Ой, что у меня падает-то все. Давай вот так попробуем. Давай. Десятский. Что такое? Десятский был? Что это Копали, такое? Тут под ногами. А вот эта монетка вот как раз-таки была найдена на этом месте. Вот это рельеф. Да, сохранчик хороший такой. О, Ай, Александр какой первый. Рельеф, мама моя. 1812 год, как раз война началась с Наполеоном. 1812 год. Кстати, может быть даже редкий экземпляр. Мы посмотреть по каталогу, сколько она будет стоить. Строим траншею. Керамика ползет, конечно, удивительно. Смотрите, какое количество керамики везде просто. Вот она. Здесь, здесь, вот. вот. уже тут мы собрали много. А, Керамика это... старая, кстати. Видно. Так что монетки здесь должны присутствовать. Что это такое? Снимаем. А. Неужели ты? Ну, что? это, а, это замок! <смех> Знаете, Это замок! И главное, знаешь, что он открытый. Это хороший знак, кстати. У нас обычно, когда мы фундаменты копаем, если замки открыты, значит. В фундаменте сто пудов что-то интересное будет. То есть ты планируешь еще фундамент ребятам взрыть? Отлично. Ну, ребята, дай добро здесь покопать маленько. Мы им, конечно, тут, ну... Ну аккуратно. тебе один раз уже дали добро, а ты хорошо покопала. Блин, ну Костя, я не знаю, тут каннибалы такие. Вот такие стричь-то, да? Фундамент, походу, мы уперлись фундамент. Такая садомаза штуковая. Нарочники. Тут ничего даже не написано на ней. Ага, кстати, мы такие две поднимали. В таком виде выкопал. Она лежит вот такая, знаешь, как Мон-50. Только бы не гвоздь, только бы не гвоздь. Такие вещи обычно не теряли, такие вещи закладывали куда-то. Делаем видеосрез. Так что срочно нам выдать химзащиту. Волчек принес мне номерок какой-то. 1915 год, Николай II, 20 копеек. О, 32 год, Шитовик. 49 год, 20 копеек. Пятак да. 24 -го да, года. Немного исторических находок. А сережки-то у тебя какие красивые, а? Можно сажать было грядку. В общем, вот, замок. Волчус, мне вот интересно, ты сейчас с металлоискателем, который реагирует на любое железо, стоишь, по-моему, на каких-то балках металлических, или они не металлические? Нет, это деревянные какие-то доски положившие. Здесь э, кто-то копался, копался здесь с одной единственной целью, для того, чтобы поменять масло в машине. И мы видим, вот, фильтр валяется. Очень полезно иногда в таких местах полазить, потому что здесь в старину когда-то стоял дом, очень много железа разброс. У меня два сигнала как раз. Один вот здесь в краю прямо на ступеньках. И вот тут сигнал. Я вот уже земельку уже отсыпал сюда в сторону. И смотри. Монетный. Да, 70-71. Обычно медь так звучит. И здесь тоже вот сигнал был. Вытащил вот. Смотри. Так это что такое? Ну это не старый этот пряжки. Это от пряжки. Да, да. это от пряжки. Давай здесь смотреть. Вот. Вот. Да. жить захочешь, не так расхорячишься. Давай попробуем посмотреть, что тут есть. Что-то потеряло. О, о, о смотри. Монетные. Вообще четкий, да. Смотрим. Может и не монета. Подожди, что-то нету. Здесь, здесь. Ну, или о, о, подожди, монета. Монета, монета, монета какая-то. даже зеленая, это ну, да. значит империя. Империя. Меня, ты, может, империя, евро, да, как? копейка походу. Масонская. Мас... В смысле масонская? Ну, вроде как да. Ну это... давай, если она масонская, смотри, я тебя расцелую. Смотри, какая. Ну... Плюшечка. Ой, прям глаз мне да. по своей плюшечкой. О, масон? Да, походу масон. Масонская, серебро. Ну где же серебро? А ты масона покажи сначала, я не верю, вот, что масона Ну вон копейка написано Да, сзади Сзади, быть. Да, вот Есть? Да а его О. Точно, есть О, Бинго смотри, Смотрите, ребята да, да, да, да. Бинго да. Ну, Представляете, вот в этой яме Где меняли масло Кто-то здесь вот да, все это для работы своей, а мы еще ходим и вот на этих раскопах как Масонов раз дергаем масонские монеты <связь> <связь> это место всегда удивляет своими находками бляха великана, посмотри какая бляха, всем бляхам бляха, бляха, бляха, тяжелая Смотри, знаешь, только... <связь> ходил. А если немножечко иначе повернуть и чуть пониже ее. Так, что И, по... и чуть пониже. Нет, не будем совращать наших зрителей. В общем, это бляха. Потому что мы их давно уже совратили. Бляха. Представляешь, какая? Это бляха. Здоровая. Ай, сигналила. Хорошо. Так, подождите, я носок одену. Очень ветрено. Главное говорит, мне выключай и начинает сам эмоционировать после. Ну, я ждал этого момента сегодня. Вот, смотри. Видишь, какой сигнал? Какой. Что у нас так звучит? Хреново. У нас так сигнал. звучит Канина. металлопластика. Крестик! Да, смотри. Ты серьезно, крестик да. как раз на том месте, где мы лепесточек. Ой, красавец, целиковый. Ну прекрасно. А? Это уже хорошо. Это уже классное. О, смотри, какой красивенький. Это уже да. Ай, какую? В патинке прям. Ай, тика. А, будь здорово. Ай, а, подожди. Ай, какая. О. Ну что, Волк сказал снимать. Я, как верный Санчо Пансо, даю тебе Давай. вот эту штуку. Взяли у ребят лопату свою новую, оставили. Ну, зачем ты сразу рассказал, что это лопата? Они-то не видели. Это или совет нет, нет или хозяй вот смотрите оба и сестрорецкий да уж ну ты сказал крупный я других крупных не знаю О. ух ты семьдесят восемьдесят пятак вкладень пятаки так звучат обычно делаем ставки господа И сейчас такая слонина. Ага. Может быть, кстати. Ну что? Ну от красивой слонины грех отказаться. О, вот так звучат монеты, ребята. Запоминайте. Если что, не на всех пригорах. Только на АК. О, я же сказал. Учитесь. Учитесь, смотрите. Вот он, вот он, красавец Посмотри, сохран Опять какой масон? Да нет, не масон, это Александр Первый Господи, я уже... Но ты посмотри, какие у него крылья вверх да. По-моему, редкий экземпляр Ребята, а вот так вот. А сохранчик, да, зачетный. О. Ой, Прям начинается репрогляда. Не, три, не, три. не надо? Не надо. А ребятки хотят, чтобы я потер. Мало ли, что ребятки хотят. Вот, вот, я же сказал. Ребятки за тебя замуж не выходили. Волк говорит, потом сменить. Вот еще. Вот, ребята, еще петля выскочила. Очень красивая. надо будет почистить, все будет в нашем музее древности, старины Смотрите, вот от этого сигнала где мы выкопали Александр I Раз, два, три Четыре, пять Пять метров И еще один сигнал 81 Вот, смотрите, Просто всегда нам показать сигнал Вот, 81, ребята Видно? Видно, конечно 81. Все, смотрим Модная у тебя лопата волк. Модная, модная. Самая... О, о, смотри. Полюбуйся. О. Ой. Кошелек, что ли? Опять может, Александр. Кошелек. Опять Александр. О. Я думала, две монетки в одну. Ем. Нет, может и две. В общем, смотри, это более черная. так вот, крупняк идет сегодня. Ой-ой-ой, как ее перевернуть-то? Какой год? Видно? Я не знаю. давай ты ее саданул? Ну, чуть-чуть. Тысяча... Восемьсот десятый. Тысяча восемьсот десятый. Это что? Опять? Да, и та тоже 1810. Да. Офига себе. 160-й, нет, не 10-й. 13-й. 1813-й год. Ну, если уж на то пошло, то тоже может быть 13-го. Не знаю, вот в общем. Вот. Смотри, вторая монетка. Надо смотреть, здесь еще, может кошель. Кошель потерянный. Посмотри, кто летит. Водки. Нет. А кто, Журавли. Да. Ладно. да. Смотри, они выстроились у нас на глазах в клин. Ага. Посмотри. Да, да. Четко клин. Ага. А ты слышишь, как они гагочат? Да. Ах! Боже, какая красота. А почему они гагочит? Потому что они рады тоже, что мы монетку выкопали. Сюда бьет вроде что ли. Вот оно, смотри. Так, здесь нет сигнала. Здесь сигнал, что ли, подожди. Смотри, вот я что увидел. Первый, смотри. Что ты первым увидел? Да, о! Подожди, это серебро или что? Да. Это серебро? Да. Да, реально. Дорого. серебро, я же тебе говорю. Ой, ребята. Десять. 1856 год, да ты ладно? Серьезно? 56-й, да. Ах. Ари, какая, а? Патинка-то. Ай, какая Ой, вкуснятина. Ребята, ставим лайк. Вот, а лисам я поцелую обещала. Дрожащей рукой. Да. Первый год правления. Кого? Кого? Александра Второго. Я-то готов не вижу. 166-й куб. Блин, еще ветер. Там рядом еще что-то. Плюс 67 показывал. Плюс 67. Серебро. Серебро! Серебро! Здесь копейк серебро! Так, а еще один соседний сигнал. Еще соседний, да. О, смотрите, ребят. Вот так вот металлоискатель ищет. Рядом с кольцом. Да, с кольцом была монета. Вот так вот разделение хорошего Аки. Кто там ее ругает постоянно? Ака прошлый век, будущее за многочастотными приборами. Ака только ходить кастрюли собирать с глубины. Вот вместе с кольцом нашли монету. А кто ее ругает? Не знаю. Вот, собираем да, кастрюли Хорошая кастрюля. Интересно, можно ли было на такую монетку купить кастрюлю? Зрители наши тоже сигнале кстати, как серебро. У волка там два сигнала. Два сигнала в одной ямке, волк? Нет, вот в этой. И еще вот тут сигнал. Тут больше железу бьет. Видишь сигнал, как вот чистит? 82 пока сейчас. 82 у нас был пятак, я помню, мы находили на 82. Подойдешь поближе? Что-то ты уже к вечеру. О, Смотри, ну, 83 даже. К вечеру ближе. 82-83. Смотри, как кладет. К вечеру ближе. Я на лайке. А, а, а. а, а, а. Давай посмотрим. В кустиков крупная да, ладно, чуть, чуть не слышишь да смотри что это о выпало это Катя ты видела Подожди, нет это не Катя. Катя а что это такое посмотри какая она крупная Мам. ты видела да она огромная я вижу что это что ох зеленые ребята очень зеленая сфоткаешь давай да сейчас ребята я фоткаю Вообще. для инстаграмчика, у нас есть инстаграмчик заходите подписывайтесь 300 вот это сигнал был <сих> вот это монета и что это я не знаю смотри какое седо да? вот так вот надо. так что это такое не знаю, давай смотреть. Ты будешь тереть. Вот это монета, еще сигнал там крупный какой-то. Не что знаю, же, тереть не как тереть. ты сразу сказал, О. что это что-то крупное. Да, так я вижу. Ну что тут не видно нифига. Ну, здесь видно это герб. Точно монета? Это монета, да, здесь герб видно, вот посмотри. Видно его, не? Ну, герб видно. Что-то крупное вообще прям. Толстая, тяжелая. Кто-то -то серебром. Герб виден. Так, вот он, двуглавый орел. Вот так к нам Травер, стоит. Что затерто, что ли, да? При жизни, наверное, затерто Ну было. как, нет. Ну, с одной стороны затерто, а с другой нет. Ну, такая бирюзовая патина, да? Тем паче, что гурт-то у нее. Я там железка лежала. Что такая железка? та та Интересно, ничего не будет Давай, хорошая находка, по древнятине Очень красивый ракурс Ты обязан Да? На хорошая находка под древнятиной Очень красивый ракурс Что Древнятина, ну реально древнятина Ты просил древнять. Ну что, будешь спорить, что ли? Древнее не бывает, да? Ну вот железо древнее очень, насколько Век тринадцатый О, древнятина, А черный какой, интересно, а? Царь выскочил Говорил совсем А я тебе говорил, да? Что это советик Потому что обычно, когда годограф рисует, не говорил. Тридцать восьмой год. Рамочник. Здравствуйте. Ну зачем ты лапками? Ну вот, смотри. Шурудишь. Шуржу. Расскажи. Тридцать восьмой год здесь. Мужик ходил, в общем, и терял кошельки. Я имел в виду в истории России. Ну ладно, хорошо, сойдет. Штаны у нее 3000 тысячи стоят. Хотел положить к ней на белые штаны. Тридцать девятый год, в общем, ребята. Вот, 39 -ый. Да, Пускай люди знают, Полчаса искать мы не только монетки дергаем Да, вот конинка красивая тоже, <гас> узорчатая Да, да мы вот такую всего один да. раз находили, да. кстати И вот такую узором. тоже, вот смотри -ка. Угу. Две конинки. Вот это старая конинка. Вот да, такая. Да. Уже ночью, ребята, копаем. М -м -м, чуть не выпало. Как-то ее долго выуживал, да. эту канинку. Вот здесь я зашушился. Может быть, здесь попробую покопать. Сейчас уже темно, ходить не хочется уже здесь. Вот же какие-то лезут, непонятно. Верховой весь советский мусор. Думаю, дай пойду туда подальше. Здесь иду, что за раскопы делаю, смотрю, что там книгу ну, будет идти. что там кирпич, может быть, керамика какая-нибудь. Ну, тоже что-то копанул здесь тоже такая -то фигня не вот, идет вот думаю дай пойду я туда вот подальше вот еще дальше пошел да вот здесь думаю как раз вот домовая яма вот видно прям границы ну это как бы сейчас не видно да и здесь хожу хожу хожу да, сигнал, мы спускаемся вот смотри сигнал здесь четкий прям ну, здесь керамика вылезла вот так и смотри чего я его уже обратно положил, потому что я уже, знаете, вот, сигнал был, смотри, плюс 16, то есть такой. Не очень видно, ладно, не фокусируется. Плюс 16, вот, и смотри, что выскакивает, смотри, что выскакивает. Ты еще потеряй его. Да, во, во, выскочило, смотри. Так, держи, потому что у меня не... Вку... О -о -о -о. О. Ну, кто знает, тот знает, что это такое. Посмотрите, какая патина. Воп... Да. Это же... Не будем <с говорить, <с что, что стоит сделать с этим. Доставай! Короче, в общем, ребята, витиеватое колечко. Витиеватое, да, называется же, по-моему? Ты сначала сказал ветвистое, теперь витиеватое. Ну, Я вити... уже не знаю. Я не помню, витиеватое. Кольцо по ли это вообще? Вот, кольцо стопудовое, домонгольщина. Да... Здесь вот лежит Ой, такое. Да, вот А я еще, главное, хожу и думаю Дай мне знак, дай мне знак Я говорю, где мне покопать бы А то какая-то советина все идет, мусор И вот, смотри, вот здесь с первого сигнала Прям выскакивает, за монгольщина Главное, опять ночью Опять это место да. и опять ночью